Хочешь стих? Валяй. Ламберт, ламберт, хер моржовый. Ламберт, ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Я только вернулся, сам видишь. Думал, меня ждут горячий окор, холодное пиво, а... а тут жопа. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Ой, это не это Я им эти флейты в жопу засуну. Погохульником. А уж тогда что сразу разумовой мелодии. <связь> Ты-то думал, что замочил меня? <связь> Сюрприз, сука. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что, так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Дождь? Вот такой у нас, сука, климат. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись цыканем. Поговорить с человеком не дал! Вот, увидишь, я тебя тебя, мам. Эх, сука. Хорошо ли я вижу? Ебанько залез на дерево, чтобы спрятаться от этой собачки? Мамочка! Медведь! Медведь, медведь. Хуйки, а не медведь. Прячься с тобой. Не боюсь я тебя, донор! Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня! Блюдо Гливин! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще пять минуточек. Что, уже 1358-й? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. А из вековара Любит только дзамбаром У второй из вековара Не в чести ложится даром я, сука, не попробую не еще один еще один куплет Жизнь. Тебя а ждет смерть идет. от отравления. Тремя фунтами стали. А у третий нету правил, Лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третий нету правил, Лишь бы кто-нибудь доставил. Да Что все это значит? Хамство и деградация, упадок морали и нравственности. Ладно, ладно. Я не был казу. Я ел газут, я ел газут, я ел я ел газут, я ел я ел газут, я ел газут, я ел газут, газут, я ел я ел газут, я ел газут, я не знаю почему, я ел газут, я ел газут, я ел газут,